Это коробка с миссиксами. Сейчас покажу, как это работает. Жмете сюда. Я мистер Миссикс! Посмотрите на меня! Вы делаете запрос. Мистер Миссикс, открой дурацкую банку с моизом для Джерри. Да, сэр! Мисикс выполняет запрос. Готово! Ого! А затем он перестает существовать! Боже мой, он взорвался! Поверь, для них это нормально! Всем привет, с вами Сегодняшняя диума довольно непростая, в том плане, что она имеет несколько значений, и в основном они зависят от контекста, а не от грамматики. Но мы попытаемся с вами максимально полно с ними разобраться. Начнем со слова ног. В качестве глагола оно значит стучать, обычно в дверь. Однако будьте внимательны, оно не имеет значения доносить, как выражение стучать на кого-то. Слова с этим значением мы разбирали вот в этом видео. Можете посмотреть. В качестве существительного ног довольно логично имеет значение стук. Вроде бы все просто, но когда мы начинаем добавлять к нему предлоги, то начинают возникать небольшие осложнения. Идиома со словом knock можно разбирать несколько часов, но мы остановимся только на парочке, которые имеют отношение к выражению knock your cells out, который мы разбираем. Начнем с прибавления предлога out. И тут у нас уже возникают нюансы, которые зависят от того, какое дополнение у нас будет стоять между глаголом и предлогом. Если это неодушевленный предмет, например, компьютер, то этот оборот будет означать вырубить то есть заставить перестать работать, как правило, неестественным путем. Чаще всего это относится к электроприборам по понятным причинам. Если между глаголом и существительным у нас стоит одушевленный предмет, то есть человек, обычно, то у нас будет значение «вырубить», то есть заставить человека потерять сознание, как правило, насильственным путем. Если у нас будет стоять местоимение «себя», то тут у нас возникает два варианта. Если это повелительное наклонение с местоимением «yourself», то есть, собственно, то самое выражение, которое мы рассматриваем, knock yourself out, то оно будет значить «Развлекайся, делай что хочешь, я не возражаю, мне все равно». Ну и все в этом духе. Во всех остальных случаях это выражение будет переводиться как «вымотаться, делая что-то». Ну, например, «I knocked myself out to get the job done on time». Я вымотал себя ради того, чтобы работа была выполнена в срок. Надеюсь, все понятно и вопросов нет. Если есть, пишите в комментарии, стараюсь ответить. Ну и перед тем, как мы закончим, небольшое бонусное выражение To rope somebody into. Rope значит веревка. Само выражение переводится как втянуть кого-то во что-то. Пример его использования я оставлю в титрах. Но на сегодня у нас все. Подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями, оставляйте ваши вопросы в комментариях под видео. Увидимся. He wrote me in the